Всем привет! На связи Екатерина Мальцева. Сегодня хочу рассказать вам о курсе ⁇ Слушай музыку ⁇,⁇ получать деньги ⁇ Наверняка вы видели данную страницу, потому что писали про этот курс, спрашивали, решила вот проверить. Ну, здесь вот видео посмотрите, о чем курс, что тут еще нам автор рассказывает. Значит, сразу говорю, что ну, это обычный сервис, да, британский, он не русский работаем только мы с пайполом, поэтому если у вас нет возможности, то курс уже сразу не для вас, да, если вы не можете а, создать себе этот кошелек. Так, что здесь еще? Деньги. Что это такое? Автор. Не знаю, реальный ли автор. Не, не знаю, не писала, не проверяла. Я не знаю, насколько автор э, честный, да, отвечает он или не отвечает. А, но в самом курсе он так и говорит, что когда вы зарегистрируетесь на сервисе, напишите мне, и он поможет, вернее, расскажет, как набирать рефералов. На самом деле, курс вообще рассчитан не на набор рефералов, да, это просто сервис, на котором вам будут платить за прослушивание музыки. Он действительно существует, этот сервис, там платится все. Ну, вот эти суммы меня смущают на самом деле, потому что за одну песню вы сможете получить там, какие-то там копейки ну, на наши деньги да, на русские это 10 копеек за одну песню первое время вы не сможете слушать больше 10 песен в день и самое важное что здесь вот ну, как бы на продающей странице автор конечно же этого не указал с русского IP вам не дадут там зарегистрироваться нужно будет покупать там какую-то программу чтобы поменять IP ну, в общем что-то такое. Как бы в курсе это автор рассказывает и показывает, как это сделать, но сразу предупреждаю, что это отдельное еще вложение да, на покупку этого этой программы или сервис, что-то такое, я не знаю. Как бы это нужно будет оплачивать еще и каждый месяц. Поэтому я не знаю, наберете вы за месяц сумму, чтобы покрыть хотя бы оплату этого сервиса. Я вот не знаю, не пробовала, как бы не очень хочу. А значит, что еще? Автор предлагает сразу регистрировать несколько аккаунтов. Это возможно на этом сайте. Так, конечно, вы сможете побольше зарабатывать. Ну, это вот особое внимание он уделяет партнерской программе. Там он рассказывает, тем более вот предлагает, да, что как только вы все это настроите, начнете работать, напишите ему, да, и он вам расскажет, как набрать рефералов. Ну, хотя он, по-моему, там писал даже что-то в курсе. А на ютубе надо записать там видео. Ну, такие вот варианты. Я не знаю, что конкретно он предложит, да, как, какие методы набора рефералов он подскажет, я не знаю. Может действительно этот человек и зарабатывает. В принципе, я так поняла, данный курс создавался с той целью, чтобы а, привлечь больше рефералов да, с помощью глопарта. Возможно, он их и привлек. Потому как курс продается, он на первой странице в лидерах в глопарте находится. А, возможно, он прилично зарабатывает, да, с помощью рефералов, я не знаю. Ну, что могу сказать, свое мнение, ну, пробовать не буду, даже на сайт на этот не переходила, честно. Покупать этот сервис или программу, там, что там, чтобы IP поменять, как бы это очень затратно по времени, действительно, может и стоит, да, это того, чтобы потратиться на этот сервис, там, по-моему, 300 рублей, что в месяц. Ну, как бы, если, если бы я захотела разобраться, я знаю также сервис, который меняет IP, 300 рублей в месяц. Я пробовала когда-то, нужно было для других целей. Поэтому это я знаю, что можно сделать, да, поменять, выбрать себе любую страну, любой IP-адрес, там, вот тот же самый британский. Все, да, вот так можно, в принципе, работать. Еще один момент, даже если у вас будет Несколько аккаунтов, как автор говорит, можно хоть сотню их завести, но слушать песни нужно, там, по-моему, 20 секунд. Посчитайте, сколько времени нужно потратить, чтобы прослушать со всех аккаунтов все эти песни, чтобы их вам засчитали да и оплатили вам за их прослушивание, 10 копеек за одну песню. Поэтому как бы, я, я считаю так, что без рефералов здесь делать нечего. Если вы этим заниматься не собираетесь, да, приглашать рефералов сюда э, на сайт, то, наверное, не стоит даже браться. Хотя вообще можно, ну, я не знаю, стоит заниматься, не стоит. Я не знаю, какой метод автор предложил, даже на том же SEO-спринте создать задание, ну, сколько платить. Как бы выгода будет, не будет, тут непонятно, я не знаю. Даже нет, я не буду пробовать. Ваше личное дело, хотите, пробуйте. Пожалуйста, я вот воздержусь от данного проекта, да, от данного курса. Ну, в принципе, наверное, и все. Как бы тут информации, ну, да, аккаунты, скриншоты взяты из аккаунта, ну, не знаю, поддельные или нет, отзывы, чьи люди реальные, нереальные, понять не могу, не знаю, ничего не скажу по этому поводу. То, что сайт действительно этот есть, это точно. Вот, наверное, и все. Буду заканчивать. Спасибо всем за внимание. Всем пока.